предоперационная диагностика позволяет определить насколько плавающие мошки являются симптомом заболевания вашего глазного дна то есть как правило это деструкция стекловидного тела на которую мы не влияем лазер также не влияет на деструкцию стекловидного тела насколько надо с ними бороться мы сможем с вами обсудить после комплексной диагностики.